Я! Yes. Yes. Подожди! Она что, просто взяла машину? Малой! Она все забрала! Это же моя машина! Дафни! Хочешь победить? Тогда постарайся быть лучше!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 игровой валюты и премиальное авто онлайн РП. Эй, Райдл, сегодня ты опять недоступен. Сегодня какая-то бабуля приехала заменить масло. На денег у нее не оказалось. А еще в твоем холодильнике повесилась мышь. Ладно, пока закроюсь и попробую подзаработать хоть какие-то деньги. Кстати, я прибрался в кладовке. и, чувак, ты Dude, был, брат. Right. Это It's апостом, а не крыса. И он все еще там. Oh, а, hey, да, доставили ordered, твою can. книгу, которую ты заказал на Алике. Bro, Братан, если talk. тебе захочется с кем-нибудь поговорить, sure. я всегда тут. Завтра tomorrow приеду tomorrow, пораньше, чтобы okay? открыться. Лады. I... Так. Посмотрим, right. кого подвести. Увидев тебя с Яс, почувствовала между вами какую-то враждебность. Та машина, за которой ты ее видела, это моя машина. Странно, вроде это была ее машина, за которой она была. У нее she даже сохранился номерной знак. Вот Рейда узнает. Кто? Он владелец гаража. А этот гараж рядом? Думаю, сейчас для нас самое время где-то спрятаться. Да, рядом. Согласен. Хочу поинтересоваться. Она всегда была такой? Какой? Скомоватой! Слушай, это не та яз, которую я знаю. Давно это было. Вот, это Райдлз Райдс. Неплохо. Правда, с именем не помешало бы немного поработать. Так вот с чего начинала яз, да? Убирайся к черту из моего магазина. Чего бля? Тихо. Тихо. Малой, сработала сигнализация. Эй, ничего не трогай. Прости, это Тэс. Чуть не шип тебе голову. Я с вами познакомиться, мистер Сшибатель. Райдл, я видел Яс. Она приехала на одну встречу. Ты шутишь? У нее все, все еще fun. наша машина. И с ней это же банда, которая ограбила наш гараж. Устраивают какой-то турнир с высокими ставками под названием Лейк-Шор-Град. Банально. Я без машины. Мне нужно победить ее. Мне нужен гараж и твоя помощь. Малой, притормози. Допустим, у тебя получится. Ты бросишь я с вызов, победишь ее в уличных гонках. Ну что? А гараж нам тогда для чего? Оглянись. У нас а. все в порядке. Это твое? Разве я не говорил ничего не трогать? Мистер Райс из Райдл Райтс. Кстати, мне уже нравится это название. Полное раскрытие. Я сегодня поехала на встречу в поисках гонщика, хотя потом появились попы. копы. Копы? Oh, О да, этот парень был очень быстр и ловко с ними справился. Теперь думаю, что надо учиться у лучших. Послушайте. У меня есть наличные. Вам они нужны. И у вас двоих есть то, что мне надо победа. Как насчет того, чтобы я вложила деньги в этот гараж, представляла вас в гонках и, возможно, открыла бы для вас двери? Давай, Райдл! Я смогу победить. Мы сможем все вернуть обратно. Я в деле. Пообещай мне. Независимо от того, что будет вытворять яс, ты будешь делать все по-честному. По рукам? По рукам. Итак, Рэйдл. Готов все вернуть обратно? Добро пожаловать в Randall Время от времени буду тебе подкидывать новых клиентов, которых надо подвозить. Это подкинет нам деньжат перед гонками. Прекрасно! Судя по этому месту, ты раньше и сам участвовал в гонках. Конечно. У меня много интересных историй о былых временах. Да будет тебе известно. Раньше я возглавлял эти улицы. О, небось, в твои времена вы бегали босиком. Вот такие были ваши уличные гонки до появления автомобилей. Почему бы вам не побеспокоиться о финансировании новой команды? Спиди, нам нужно поговорить. Мне уже не нравится твой тон. Тебе надо приложить все усилия, если ты хочешь добиться успеха. Лучшая машина, больше денег, И Все будет чики-пуки. Спасибо тебе, мадам очевидность. Эй, каждый менеджер должен сообщать плохие новости. Из хороших новостей... Есть много способов подзаработать перед турниром. А ты могла бы хорошие новости преподносить веселее, с энтузиазмом? Никогда ничего не бойтесь, живите здесь и сейчас, кайфуйте, жизнь одна. Так лучше? Пока, Тес. Видишь ли, уличный стиль везде. От старомодного до новомодного. все дело в любви и страсти. Если мы сгорим, то потянем за собой весь город. Говорят, чтобы стать боссом, надо заплатить немалую цену. Покажем им, кто тут главный. Это захват. Сюда! Все сюда! Слушайте! Это своего рода тест на определение лучшего конщика города. Прибавим обороты, настроиться на полную. Поехали. Мое мнение такое: я бы лучше поставил деньги на свою бабушку. Это Шимизу. Привет, как дела? Видел тебя на захвате и, думаю, тебе не помешало бы немного потренироваться. Ого, Шесть и сразу к point. делу? Протежи райдов всегда нуждается в практике, а у гаража есть репутация, которую нужно поддерживать. Я не собираюсь портить репутацию гаража. Хорошо, мне стало известно, где сегодня вечером состоится следующий захват. Было бы неплохо тебе приехать и потренироваться. Спасибо, Шемиз. Эй, Спиди, ты слышал что-нибудь про Алика? Да, слышал об этом веселом Алике. Я узнала, что он вложил деньги в Лейк Шоргран, и он рассчитывает на победу яс. Насколько быстра та машина, которую вы для нее сделали? Быстрая. И она была сделана для меня. по твоему тону, я чувствую, что тебя задело. Оставлю тебя наедине с твоими чувствами. Включи грустный хип-хоп. Давай, Спиди. Йоу, Тесс! Чего? На меня как сразу набросились копы. Что? Странно. О, мне пора. пора. Значит, мой заказ выполнен. Отличная работа. Эй, малой, чтобы сегодня вечером не случилось с Яс, напомни им о нашем гараже и для чего он сделан. У меня есть маленький подарок. Проверь свой бардачок. Чё это? Детская присыпка. Марси. Честно говоря, боюсь он спросить. Малой, доверься мне. Убедитесь, что вы обильно нанесли ее перед гонкой. Можешь сильно вспотеть. Лучше быть в безопасности и сухим, чем вспотеть и потом сожалеть. О, на Зона Гейм вышел новый ролик. Пойду смотреть. А вот и первый отборочный тур, детка. Это священное место. Эй, Спиди, смотри. Похоже, я решила вечером проиграть. Сегодня твой счастливый день. Идеально. Вот пусть и катится. Подожди. Что она делает? Походу, она принимает участие не в своей машине. Я имею в виду в твоей машине. Зачем ей менять машину? Мое предположение, что она пытается быть аккуратной, чтобы не рисковать. Не позволяй ей тебя обмануть. Иди и покончи с этим. Оу-оу, oh, oh, oh. что ты делаешь? Заберу эту машину. Яс ведь не отступит от своих правил. Привет, Яс. Как делишки? Давно не виделись. Слышь, это моя машина. Та, которую ты угнала той ночью после ограбления гаража. О -о -о, нифига себе. Я знаю, что ты не собираешься тут на меня нападать. Райдл же тебе доверял. Да? Но я его никогда и не просила об этом. Мне от этого фальшивого опекуна никогда и ничего не нужно было. Я и сама за себя могу постоять. А что? Так давай мы с тобой прямо сейчас устроим заезд на перегонки. Победитель получает машину. Да, давайте устроим гонку для розовых. Розовые? Э, что это? Фильтры? Тес, хватит снимать. Ты издеваешься? Два потерянных друга соперника поругались и разъехались из-за какой-то папиной драмы. Украденные машины. Дальше вы знаете, как бывает. Этот снимает рубаху, драка, переполох. И бац, мы бухаем в клубе. Не публикуй это. Это прямая трансляция. Знаешь что, Розовый? Чувствую себя чуток великодушный. Щедрый. Уверена, ты доберешься до финала. Ты это сможешь. Победитель получит машину. А вот станешь ли ты? Осталось еще два отборочных тура. Не замечательно. Я ждал этого два года. Подумаешь пару недель. Она точно не отступит. Начало положено. Играя в Need for Speed Unbound и Mobile Online. Вместе с Зона Гейм. Все ссылки указаны под видео.